Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Магивара И сегодня у нас будет мега прокачка на моей основной деревне Так как у нас 50% скидка действует на все постройки Тем более на забор И как и обещал, этот видос выходит И знаете что? Я буду прокачивать не только забор, я буду прокачивать еще и героев Подправляем королевку на 60 уровень Предпоследние способности улучшаются там И 60 уровень это очень хорошо будет Пошлите в игры клана, тоже заберем некоторые награды, которые у нас доступны Давайте выберем здесь тренировочное зелья, еще дарк, плюс кольца стен. Давайте вот эти вот э, ускорялка для наших строителей. Ну и все в целом. У нас еще и плюсом можно награду забрать, книжечку героев. Так, мы погнали полетели тратить. Первым делом я хочу э, забрать с КК ресурсики и погнали прокачивать забор за полтора ляма. Он в обычном стоит 3 ляма где-то, Понимаете? ляма и значит сейчас он вот по полтора ляма я собираюсь сделать себе челлендж до конца вот этого события дофулить себе все все вот эти вот заборинки так как у меня сейчас всего на базе имеется 300 штук и их зафулить будет вообще без проблем тем более с гоблинами которые я сейчас нанял и также я ускорю их обязательно Итак, ребятки, я здесь спустя мгновение. И у меня фловый практически а, хранилище ресурсов. Так что давайте тратить их на заборинки. И в конце посмотрим, сколько всего я улучшил за, за видео. А, вроде бы было до начала штук 200 а, улучшенных заборинок. Вроде как. Ну, может, чуть побольше, поменьше. Не знаю. Так, ну мы уже прокачиваем до конца. Так, все, все ресурсики потратили. И получаем еще вечный огонь в нашем Clash пасе Вот так вот. та -дам! У меня есть ресурсики прокачать королеву до 61 уровня. 100 тысяч даем, больше 100 тысяч. Очень много. Погнали прокачивать стенки. Очень много вливаю. Я не знаю, сколько... Как, как давно я столько тратил ресурсов только на забор... За, одно, за один период времени но сейчас планирую прямо вообще конкретно к этому отнестись и вот докачать все вообще абсолютно так отправляем последние наши ресурсы итак заключительный сегодняшний этап спустя один день я захожу в игру давайте сначала пойдем в каточку чтобы дофармить до 10 лямов золота о, сразу же попадается нам база, отлично будем рефармить ресурсики тоже гоблинами а, почищаем с Краешек постройки Мы уже нафармили 10 лямов Так что можем завершать Но я хочу забрать побольше ресурсов Что дарка, что эликсира Вот в конечном итоге Это все увольется в забор Неважно будет что мы Куда направим Главное чтобы было у нас А не у, у врага как говорится Итак что у нас происходит? Гоблины, вообще, ну, самый любимый вид войск вообще в клешке: берешь джамп, гоблины, там и заморозочку можно еще. И сидишь спокойно, фармишь. Там еще можно зелье изучень... тренировки э, использовать. И тогда вообще прям сидишь, кайфуешь. Настолько легкий вир фарма, что прям как такое может существовать в действительности? давайте заберем последнюю, наверное. Вот эту вот постройку. Да, в целом все. И еще тут что-то внизу. Ну ладно. Получаем по 700 тысяч и 7 тысяч дарка. Нормально, в принципе. А, сразу же а, сейчас поставлю на тренировку гоблины. Так, ну все, в принципе. Давайте качать. У нас башни бомбежки. Стоили раньше 10 миллионов. Сейчас по 5 за 2 клика. Просто ставим их на седьмой уровень. 10 лямов улетают. Погнали в лабораторию. А, давайте дракончика поставим. Вот, чтобы отдавать нашим сокланам более высокий уровень. У нас тут Варден стоит 7 минуток. Давайте его тоже прокачаем. А, быстренько сольем весь а, эликсир на забор. И потом заюзаем руну эликсира, чтобы можно было... Хранителя поставить на апгрейд. Вот, быстренько завершаем за три гема. Вот моя руна эликсира. Просто никуда не тратится. Давайте его вот сюда потратим. Итак, у нас остается еще там буквально 9 лямов эликсира. Давайте не знаю, потратим их тоже на забор. Почему бы и нет. У нас же имеются ресурсики. И в конце мы обязательно посмотрим, сколько же я прокачал забора. Как я говорил... Около 200, может быть, 190 было. И сейчас уже 222 прокачанных. Это вообще супер крутой результат. И мне кажется, до конца недели я все-таки докачаю все 300 заборинок до 13 уровня. Давайте купим еще ресурсы за медали рейда, чтобы прокачать оставшиеся... На, ну, чтобы занять оставшихся строителей. Что на самое тут дорогое есть? Башня лучниц, пушка... Ну да, тут вообще, вообще копейки все стоит. Давайте башни лучниц, их 8 штук, начнем качать 3750. Нормально. Полетела первая башня лучниц и полетела вторая. Так. Давайте королеву лучниц прокачаем. Вот, тоже на 62 уровень. У меня есть дарк. И, ну не знаю, у меня нету книжки, поэтому я куплю ее за гейма. Гейма все равно тратить некуда, кроме на скины. Поэтому вот так вот потратим быстренько. Все. Королевка 62 уровня. Вот подводим итоги. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки и всем пока-пока.